Всем здравствуйте! Сегодня первая неделя августа у нас идет Поехали мы с Вороном в лес прокатиться Ловушки на пчел поглядеть И дождики у нас перед этим были Поехали поглядеть грибов Помню с детства Маленький был У меня папа всегда ходил в лес за грибами и после этого, правда, мы почему-то всегда ели мясо, но когда уходил, он говорил, что за грибами. И вот поехали мы с вороном, в общем, тоже за грибами. Так что, что из этого выйдет, не знаю. Пока едем. Грибов никаких. Поганок тоже пока нигде не встречаем. Ну, У каждого же есть свои любимые там... Секретные грибные места, думаю, не у меня у одного, так что мы вот сейчас с вороном едем по нашим с ним старым грибным местам, проверим, что там у нас из грибов выросло, не выросло, под березовики, под осиновики или есть такие грибы на березовики, на осиновики. Если выросли такие, найдем мы, засниму, расскажу. Ну а пока у нас такая тихая грибная охота. Может быть кто-то узнает себя в этом маленько. Может одни мы такие грибники в калычках. Ну ладно получится, вот, заснимем. Да, ворон? А пока едем в грибные места. Обычно то же как, когда с грибной охоты возвращаешься, спрашивают, нашел, не нашел грибов, каких нашел. Или даже так идем, когда по лесу спрашиваем друг у друга, есть ли грибы. Если грибов нету обычный вопрос не знаю как где, а у нас спрашивают про поганки Есть ли поганки? Если поганки растут значит и грибы растут Да ворон? О, поганки то похоже растут А вот где грибы растут ну проехали в эту сторону Растут ли грибы, это уже другой вопрос. Раз нашли поганки, значит найдем и грибы, я так думаю. Так ладно. Ну-ка давай в эту сторону. Ворона нюхта хороший у меня. Здесь что-то было. Трапеза какая-то. Поганки обычно никто не берет. Так же, как и червивые грибы. Вот она. Вот она, вот она. Червивая поганка. Да? Учую. Вот так вот вот вот. В общем, поганки есть. Поедем, начато искать грибы. Ну что, найдем. Включусь. Расскажу, покажу. А пока мы едем дальше. Там еще далеко ехать до заветных мест. Ну и солнце пока еще довольно высоко, но через час сядет. Ну, мы думаю, потемну, обернемся в обратную сторону. Вот что-то размеров таких, как лосенок мог лежать. Так что громко говорить не буду, пока отключаюсь. Видно? Нет, не знаю. Сейчас вот прямо возле дерева козёл пробежал, козу гоняет. А коза такие интересные звуки издает. Но на монок-то мне однозначно не изобразить такое будет. Козёл бегает, у него ваш рот открыт. Ладно, если еще выскочит Камеру в руках буду сейчас держать Стоять на мне как-то Нам до грибного леса еще далеко Вот молодой козлик 300 И тут вот с правой стороны От леса влево на поляну Монок Бутова Тот же Пока у меня Еще попробую, так пять подожду, еще пискну прошло минут восемь, наверно, так и пасется Ну, вот, что-то все-таки нет, нет. Сейчас за ним-то наблюдал. Он посется, посется, раз голову поднимет. А ветер от него. Шей вытянули, понюхать, понюхать. И дальше. Вот сейчас пытается как бы вроде пойти обратно. Не знаю. Сейчас посмотрим, подойдет, не подойдет С травиной воюет Победил травинку значит подойдет, разбодается ну что, вроде нет-нет, но идет ко мне все же в мою сторону так ладно сейчас я стою за березой сейчас тут метра на два на три пока он своими делами занят позицию сменю за ему на земле и там будем сидеть ждать что то в общем он заподозрил Шел, шоу, шоу. Развернулся и пошел обратно в обратную сторону. Дальше траву есть. Наверное, сейчас еще подожду минут 10-15. У меня есть в запасе. Что-то, в общем, не получилось. Ухол. Уходит он. Ладно. Мы с вороном едем дальше. Ворона я не думаю, чтобы он увидел. Вот он у меня сзади стоит. Хотя может и увидел. ворона там травку кушает. Ну да ладно. В общем, небольшие признаки реагирования он показал. Что он реагирует и идет. Ну и вот. Буквально 200 метров назад в этом лесу козел с козой гоняли клопат съел весь вкус костянки перебил ну ладно едем мы дальше то опять все затягивается вот типичные места произрастания на березовиков или надберезовиков, как их там назвать правильно. А полянки такие, с высокой травой. Да, ворон? Полянки с маленькой травой. Осот. Вообще высоченный нарос. Вот такие вот признаки обитания. Тут есть козликов вдоль кустиков ходит вот здесь манить, я думаю, бесполезно пробовать. Полянки маленькие, долго ждать нам некогда. Надо ехать. Вот такие вот проушинки. И вот ездим, ищем по березам, смотрим. В округе. Вон сломанная, можно там поглядеть. Да, Орон? Может там что наросло? Ну ладно, едем, едем внимание в таких лесах на березы не высоко вот так вот вот примерно едешь из коня примерно вот так вот такие места вот смотришь там метр может высотой Ладно, едем едем дальше еще я надеюсь ося встретить ворон ты надеешься ося встретить Надеется. Ладно, все, включается -то батарейка, что-то садится прямо мигом от старости уже. В общем, первые грибы мы хвороном нашли, все-таки уже солнце, блин, село. Вот они. Ну, я говорил, вот метр где-то высотой обычно растут. Вот такие вот грибы. Ладно, они еще не доспели. Собирать их лучше, когда черви это идут. Есть грибы, которые собирать надо до того, как черви в них появятся, а эти грибы надо собирать после того, как черви уйдут. Есть еще подберезовики. Отличие это в том, что те на березах просто не держатся. Ну или не у всех здоровья хватает их на березу поселить. Но если получится, тоже засниму. Ладно, едем мы дальше. Еще два грибных леса, да, как минимум мы с вороном знаем. Ну как-то вот так вот. с вороном в общем всех косуль с поля охотится тут какой-то мопедист видимо с самопедом изъезжено не у каждого кони есть он будет ругаться если он сейчас в засаде сидит и говорит ах этот мишка гад он будет говорить много нехороших слов но мопедист тут какой-то есть, может быть и за нами. Сейчас наблюдал. Ну как-то вот так вот вот косули с поля сейчас выскочило три козленка и самочка. Козлята еще маленькие. Сегодня поднимал еще козу с козленком. Там уже больше полкозы козленок, а эти совсем маленькие, даже может быть пятнистые. Не стал их гонять. Вот рогатого маленько шуганули. И все, но ну все, едем дальше. Не знаю, как видно, вот они, в общем, два подберезовика нашли мы. Кто-то дрова пилит, их не нашел, а мы нашли с вороном, да? На груздянку уже насобирали. Так вот, так вот ищем грибы. Потихоньку, потихоньку. И находятся.